И я только могу изучать uh, этот предмет здесь. Я культурный координатор здесь. Моя работа – это культурные активы для участников из всего мира.